Беги за мной! Съешь сметанки, кому говорю! <связь> Не буду! А ну-ка съешь! Ни за что! Эй, уважаемый! Чего <связь> ты... <тебя, связь> это тут перед стартом, а? Нет! Чего мне? О, <свечу> съешь пирожок? Лучше конфет наверни! От пирожков толстеют! От конфет глупеют! Скушай пирожок! Занюш! И конфет за крошек! Занюш! За Занюш! Занюшу! Занюш! Занюш! Занюш! За Занюш! Занюш! Занюш! Занюш! Занюш! Все предугадать невозможно. Ты очень интересный собеседник. А? Меня здесь никто не понимает и меня, меня тоже здесь никто не понимает. Дети! Доделывай, мы и так дети, быстро слезьте с меня! Ой, это Каркарович! Так сказать, выше, оптимально. Хорошо печет. Слышите? Старый кот, ухода! Здравствуй еще раз, что с тобой, бараш? Ничего. Просто я... <плодисмент> <плодисмент> Никого нет. Я думал, что это стихи! Это кое-кто, это ты! Какая разница, если стихи не получились? <гум> <гум> Нет, это мы оставим! Придумала! <гум> <гум> Я дам тебе рыбьего жира! Не настраивай, даже рояль! Иногда помогает. Хочешь? <свеч> как известно, в трудных ситуациях нужен совет. Надо. Да -да. И радость. <свеч> Ой! <свеч> <свеч> Гости. Всю неделю об этом мечтал. Замечательный день, не правда ли? Что, что понятно мне лично ничего не понятно вырасти на 10 сантиметров вырос всего на 5 в списке 102 недоделанных дела Ой, ой, ой-ой-ой, ой, я на минутку. Ой, конечно. Они надуваются. Ты... <клевит> Попады в газу. Этот раз мы можем не узнать Сижу за решеткой в темнице серой, оскорбленный в неволе орела молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу клюет под окнем. Нобелевскую премию, а ее может получить только очень, очень умный лось. Как тебя начинают любить все, независимо от того, большие у тебя рога или маленький. <паспал intitulary> <паспал intitulary> Угол падения равен углу отражения. Так, придаем вращательный импульс и хлесткий удар. бы вы очень хотелось узнать ваше мнение. Прошу не стесняться. Что-что? Великолепно? Ну что вы? Гениально? Кто сказал, что это никуда не годится? Это вы сказали? Раз и два и... Раз и два! Мы его теряем! Три, два! Какая огромная, колоссальная потеря времени! Первый кусок! Иголки -иголки. Это был гениальный план! И такой простой! Пин был э, прав. А, хотя нет, постой, мне нужно пину часы передать. Отнесешь? Конечно! Ох! Приходи к нам на почту, заполни квитанцию! был перестать есть сладкое в таких количествах А что я сделал? А уборка? Ты посмотри вокруг Когда я убирался дома в последний раз Сколько еще это можно терпеть? Ни у кого терпения не хватит Ни у кого, ёжик! <связать> ёжик! Ёжик! Спаси меня! Я больше не могу! Я не могу так больше! <связать> я слабое существо! Ты простужен? Нет, просто в нас что-то... Ой, попало. Карри. Кушайте, кушайте, тут все свое с огорода, маменька еще осенью засолила Ты поит огород, снег, снег, снег Что ж, думаю, ни у кого не остается сомнений Сегодняшняя победительница Нюша Ой, как это неожиданно, я даже не знаю, как сказать Спасибо вам за ваш верный выбор а? Но ну, честное слово, друзья мои твердолобы У меня не минуты свободного времени Мне нужно снимать лабораторные данные Потом сверять с таблицами, делать расчеты Это интеллектуальная игра Тело, а они мело. Кваренья, ах разиня, ай разиня. У -у -у, а -а -а! У, вот горе, вот горе то Ого, ничего себе, горы. Эй, есть тут кто-нибудь? Я не хочу есть это яблоко. Я совсем не хочу есть это яблоко. А! а! Кажется, у меня что-то с головой. Кажется, я стал дурачком. А ну-ка, пацан! Откройте-ка ваш рот! Просто возмутительно! Он что и боится! Открой рот! Я кому сказала? Попай в газу! В этот раз мы можем не успеть! Ничего, не переживай! Будем искать Нюша и спасать этот маленький свинка! Сейчас бы какое-нибудь вкусненькое пирожное. И чаю горячего! <ск italiano> а Ой. <Lighting> oh, <going> oh. <manuel> пусть все вернется, вернется назад. назад. <smilk> <politicians> все пусть, <spikes> пусть, пусть все будет как прежде. Пусть все вернется назад. Пусть все будет как прежде. Пусть все вернется назад. Зря стараешься. Если бы кому-то уже удалось сделать волшебную палочку, то не было бы комаров. Ну ладно, я спать. ради морковки. М -м, одно другому не мешает. Может продолжим? Итак, мой первый стакан молока. Что это? Понятно. Что? Что понятно? Мне лично ничего не понятно. Мартиане! Эй! Карич! Карич! Расселись тут! Хо -хо, бездельники! А убирать кто будет? Пропылесочка! А ты? Подмети! А я пока посуду! Вы Я должен сказать, у тебя вся спина в спирме. Что это, бараш? Это кое-кто думал, что это стихи. Это кое-кто, это ты. Какая разница, если стихи не получились? Аш, ну так ты еще долго собираешься сидеть на дереве? Я не могу злезть! Видимо, он ждет, когда высохнет краска. Нет, я не могу слезть, потому что я боюсь высоты. А Ой! Странно. Чистый коллицеан. Так, процесс окисления, ага. жидкость от на спирту mm -hmm. Mm -hmm. и немного резинового клея. Лосяш. Заебал? <laughs> Вставай, саломалейку. салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу, пара Ты где? Я тебя видел. Ты кто? Или друг? Друг... Дождались. Помимо световых волн, излучало также звуковые колебания, напоминающие музыку венских классиков. Бредка какой-то! сеять пора. А у меня еще и не успахано. Раз, раз, раз. раз. К вечеру первого дня экземпляр вырос на 40%. процентов. Конечно, не научно. Сорняки вообще вещь не научная. А вот мы тебе вместо них селекционные растения посадим. Ну, сорняк, держись. Ты сейчас нам за культуру ответишь. Здорово, только сначала неплохо бы посуду помыть. Да без вопросов! Когда закончишь, присоединяйся! А где-то! Видите, другой телеграф его получает! Да, мадемуазель, не правда ли? Хорю-хорю-хорю Может устроить небольшой э, пикничок? Mm -hmm. то не миновать беды, слушай, нюша, слушай Слушай, нюша, слушай, <реклубеж> <реклубеж> <реклубеж> Ну что ты с этим делать? Для начала тебе надо Выкинуть из головы все про диеты и талии и вернуть нам нашу любимую веселую Нюшу, которой ты всегда была. Эх, мальчики, если бы только знали, что мне пришлось пережить ради этих простых, но таких нужных слов. Карыч, с тобой все в порядке? Нет, со мной не все в порядке. Пертрофированный, увеличенный в объеме, чрезмерный. Я чрезмерная Мансипама? Ну что такое Мансипама? ты же опять свистишь. Все зависит от винта. Да, староват я стал для таких полетов. Ежик, ежик! Смотри, буду наблюдать вооруженным глазом. Здорово. Вот так. А мы так. Хм, пропускаем. А? Что это? Ну, пока не, не понял. Дурики! Это же я! Мушка. <свист> В этом доме есть мужчина, способный забить в стену гвоздь. Шампунь жумайсумба. Скажи, Перхоти, кузнекурбит был, всего какой-то 50 километров, всего 10 часов пешком прогулка и мы на финише. Этого никто не может знать. А откуда ты знаешь? У тебя зеркало стоит напротив окна. Я каждое утро, когда выхожу на балкон, вижу, как ты, озабоченно стоишь перед ним с выставленным языком. Virginity. <музыка> ну вот зачем? Зачем я такая нежная, такая деликатная, если никто вокруг не в состоянии этого оценит? А! Вы не можете разлучать Пиби и Пина. Они ближе друг к другу, чем вы все вместе взяты. Это нарушение авторских прав. Вы еще слишком молоды и не знаете, что все взрослые делятся на две категории. Столько времени прошло. Мы же поумнели за это время. Стали опытнее, серьезнее, наконец, взрослее. Судьба, судьба, судьба. судьба, судьба. Принимаем судьба, вас, у тайный орден судьбы. Судьба, судьба Что есть судьба? Дама, Дама во всевидящих очках Кого любит судьба? Смелых, как морковь Деревья вы изувечили, вот что! Я вам зачем краску э -э, дал? Чтобы мы в историю попали Чтоб вы стволы побелили А вы чего устроили? А ну-ка вертайте все, как булок. Не беги за мной! Съешь не буду! А ну-ка Не за что! Это новый номер! Ого! Ого! Неплохо! Правда? Крош! Ёжик! Что? Так! Шнеля! Шнеля! Зеркут! Зеркут! Ай! Не будешь. <смех> По-моему, чего-то не хватает. М может быть, соуса. Бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, Бац, бац, бац, вот это я, а вот это он, это снова я, а вот это снова он, это я, это он, это я, это он, я, он. Видите, как все ясно и просто? Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым, а какой смысл быть по утрам бодрым, какой вообще смысл быть по утрам, хм, непонятно. Это ужа ужасно, ужасно, потрачено столько сил и все. признак потерпи немного и наступит состояние необычайной легкости ты навсегда вырвешься из Что? горячо Фу. это ужасно Феноменальная дрянь. Ничего хуже не пробовал. Послушайте, все станет пылью и воюющий с нею превратится в пыль. Время подумать о а вечно, но как всегда. Надо разгребать этот мусор. Вдохновение, это, конечно Ой. Только вот это не чай у тебя? А я не знаю, что Как ты пьешь такую гадость? Да что ты хочешь? Возраст уже такой. Особо не попрыгаешь. <прыгаешь> бы -быстрее! А сейчас мы это распечатаем. Ага. Так. А тут что-то не сходится. Так проверим. А это нужно сохранить. Сейчас я покажу, как это делается. Вот. Так.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 Вы сказали. ...углу отражения. Так, тогда придаем вращательный импульс и... хлесткий удар! Моя очередь! Шоколадка! Этого не может быть! Это же мечта! Мечта всей моей жизни! Шоколадка! Шоколадка! Шоколадка! Шоколадка! Ничего, не переживает Будем искать Нюша и спасать этот маленький свинка! Чем я только вас послушал! Сейчас сидел бы у себя дома, в тепле, сидел бы и ел. Ласяш, мы пошли в этот поход из-за тебя. Ты сам нас попросил. У нас совсем нет еды. Ты забыл волшебное слово. Пожалуйста. Диета! У же совсем нет талии, я же какая-то толстая и некрасивая Ты красивая ага. а с тем, что я толстая, ты значит согласен? Все, с сегодняшнего дня ничего не ем, вообще И то не миновать беды, слушай, Нюша, слушай, слушай, нюша. Дружочек, нервы, это, это нервы, их надо беречь, они на дороге не валяются. Бью тебя в эту ночь при луне, на чужой стороне. Милый друг, О, милый друг, нежный друг, нежный друг. Помнит помнит ты обо мне. Обо мне. Ниже, еще ниже. Вот сейчас вроде нужный угол. Бывают такие дни, когда ничего не вдохновляет. Все кажется неинтересным, скучным, да просто раздражает. Хочется отменить все планы, встречи, просто сидеть дома и хандрить в свое удовольствие. <свес> <свес> <свес> Послушайте, вы уже третий день И едите только этот торт О, а вот и наша замечательная Можно было бы и похолоднее Но на первый раз сойдет и комнатная температура Готов? Не то чтобы... Вставляешь? Сколько открытий мы недополучаем каждый год! Ужас! Как вообще мы из каменного века вышли? Потому что все-таки кто-то смог оценить прелесть и силу порядка! Лосеш никогда не сможет! Он не такой... Волны О, У меня вот, когда магнитные волны Голова целый день болит А если бы я ее каждый день под волны подставляла судьба судьба, судьба, судьба, судьба, судьба Принимаем судьба. вас у тайный орден судьбы Судьба, судьба, судьба. Что есть судьба? Дама, Дама во всевидящих судьба. очках Кого любит судьба? Смелых, как морковь я не хочу есть это яблоко. Я совсем не хочу есть это яблоко. Есть это яблоко. Я не хочу. Тачника. Я не хочу есть этот пирог. Я не хочу есть этот пирог. Я этот пирог есть не хочу. Да, что вы там бубните? <свист> а, а, а, что, э, что такое? Кто здесь? <свист> Это я. Пришел сказать, что тот пирог... Один лось на рельсах, к нему подходит другой и говорит, подвинься, а? <arespace> подвинься. <laughs> а почему ты не смеешься? <wiad> это, это очень смешной анекдот. А я не понял, а чего смешного-то? А чего это такое, а? Ежели это кабачок, то он должен быть либо зеленым, либо желтым. А если баклажан, то фиолетовым. А яблоки? Как понять, созрели они или нет? Что же серое? А я вот упал. И не могу понять, весь в крови я или весь в грязи.